Сейчас еду, вижу впереди наверху авария В таком месте и такая авария То есть я себе не представляю Это как надо было нестись Вот сейчас вот обратите внимание Он наверху, видите, отъезжает пожарная машина Стоит скоро Две полицейские. Сейчас отсюда не видно, ближе подъедем, посмотрите То есть здесь, по сути, на развороте Максимальная скорость ну, 40 километров в час. Вот они еще, ребята, поехали. То есть максимальная скорость 40 километров в час. Смотрите. Таник мина, я надеюсь. Смотрите, вот он. На боку лежит. Вторая обдрызки. Просто. Просто потрясающе. 40 километров в час. Ну и соответственно внизу пробка. Вот как так можно было.